Представьте, что перед вами чистый лист бумаги. Впереди мозойливые поиски работы и десятки собеседований. А дальше строгие начальники, потеря времени в транспорте и небольшая зарплата. Задумайтесь, может стоить выбрать самый оптимальный вариант? Какая сфера приносит высокий доход, где меньше рисков? Что вы знаете об интернет-бизнесе? Скорее всего, вы даже не представляете, насколько это выгодно. В 2013 году на Земле стало на 1426 миллиардеров больше. Кто бы мог подумать, что большинство из них создало свои шокирующие состояния в сети? Теперь спросите себя, почему я все еще не один из них? Мы знаем ответ. Скорее всего, вы просто не знаете о том, что существует интернет-бизнес, который позволяет выходить на высокий доход за короткие сроки и с минимальными рисками. Если вы до сих пор ждете свою зарплату, катаетесь на старенькой отцовской ладе или вообще не имеете автомобиля, тогда вы смотрите этот ролик не случайно. <музыка> Подождите, не уходите с пустыми руками.